Сегодня на моем примере мы сравним два вот этих вот рюкзака. Один новый рюкзак, который я начал использовать. Название, ссылки все будут в описании. От суббренда 90 Xiaomi вот, вот такой рюкзачок. Значит, коротко пробежимся. Все недостатки его были описаны в предыдущем видео. Самое главное то, что я поставил сюда резинки и из двух рюкзаков поставил сюда хлястики. То есть теперь здесь есть хлястики такие для ключей. Он вместительный, хороший, полностью меня устраивает. Сделан нормально. А здесь одинаковая ткань, единственное, что разных цветов. Теперь перейдем к этому рюкзаку он эксплуатировался больше года но через пять месяцев эксплуатации у меня вылетела основная молния на нем и которую потом поменяли это первый недостаток молния была сделана вовнутрь вот как здесь на кармане и здесь в углу она у меня перетерлась до дыры пришлось ее менять в срочном порядке вот это вот, это не в процессе стирки. Вот эти изъяны появились в процессе носки. Вытирается такая ткань. Не знаю почему, но в ней стираться на углах. Так, в принципе, я полностью доволен. Ну, вот это вот результат носки каждый день рюкзака. Причем это стало видно уже где-то месяц на третий. Полностью вытерто. Этот рюкзак новый. Лучше он тем, что здесь нормальная молния, хорошо бегает ползунки, два легко доступных кармана, в которые можно залезть. Здесь же мне не нравилось, он как бы удобный ну, относительно. Здесь мне не нравилось то, что вот в этот карман я ложил, иногда забывал закрывать его и входил с открытым карманом. Собственно говоря, как и с этой стороны отделение для очков, конечно, очень хорошая вещь, но, как показывает практика, лучше носить в чехле. Вот. Помимо вот этих вытираний, еще существенным его недостатком было поменять молнию. Это обошлось очень дорого, где-то в пол стоимости, наверное, самого рюкзака. Ну, хотя в принципе я не знаю, сколько он стоит, стоил. Вот. Потому что это был подарок. Здесь вот такие вот клапана. Клапан довольно-таки большой. При закрывании сюда, в это отделение, можно было вставить зонтик. Свободно. Чтобы он не болтался. Либо какую-то маленькую бутылку воды. Чтобы она не болталась. Здесь эти клапана, они меньше. Они существенно меньше. И здесь маленькое отверстие. Здесь же отверстие было побольше. Ну и опять, здесь есть отделение под ручку. Вот Можно вставить одно, а то и даже две ручки сюда. Но чем это как бы хорошо, но чем плохо? Тем, что это центральный карман и мало ли в транспорте его открыли и вытащили. Сюда лучше ничего ценного не ложить. Несколько раз стирался, но при первой стирке вот эта вот штучка сразу же поломалась. Она потерлась в нескольких местах, пришла в такую негодность, что ее эксплуатировать уже нельзя было. Вот, поэтому я ее сменил. От этого и такое безобразие здесь происходит. От нового замка, здесь от нового замка вот такая штучка железная, бегунок остался, а сам клястик был выломан, поставил я родную. Ну и при замене был небольшой замин здесь, постоянно заедал замок. Сейчас он уже разработался, не заедает. Ну, в принципе, вот. Если кто-то думает, брать себе какой рюкзак, он и удобный, и какой-то он маловатый. Вот этот вот экземпляр я не знаю, подумайте хорошо мне больше нравится вот этот вариант который новый ручка легенькая она компактно прячется резинки я поставил хлястик я здесь уже доработал поэтому ручку я начал ставить вот сюда две ручки здесь вот Флешку можно полноценно, две флешки повесить. Два больших, хорошо прошитых кармана, глубоких, в которые можно положить и жесткий диск, и пауэрбанк. Отделение для документов. Посмотрим в процессе носки. Кому кто больше понравится. Мне нравится вот этот больше. Спасибо всем, кому было интересно. Пока.